Меня надо было просто видеть. Список номеров, море звонков. Не успевал телефон заряжать, в голове все смешалось. На полу была расстелена карта. Отдельный план на покупку квартиры, отдельный план на продажу квартиры. Я не могла их объединить в одновременную сделку. Волосы дыбом, голова кругом. Но цель разменять трехкомнатную квартиру на две однокомнатных была превыше всего. О риэлторах я даже думать не хотела. Вот глупая была, столько времени и сил потратила Когда мы решаем, что сами справимся с покупкой и продажей недвижимости Мы даже не знаем, что у риэлтора на 70% больше актуальных предложений Чем мы смогли бы найти на интернет-площадках с объявлениями А 9 из 10 клиентов вообще бы не встретились без помощи профессионала Идеальный план дальнейших действий для любови Был подобран уже на следующий день после обращения в агентство недвижимости А уже через месяц квартирный вопрос. Был решен, потому что важные дела нужно доверять специалистам. Выбирайте профессиональных риэлторов.